дорогие мои, Алтай. Постараюсь кратко то, ради чего провожу сегодняшний эфир. Мы туда едем, и подготовка к этой поездке, то есть едем сейчас на осеннее равноденствие, которое совпадает у нас в этот раз, ну, практически совпадает с днем выборов. И очень много разговоров велось сильно заранее о том, что вот Собственно говоря, вторая половина сентября, то есть проходят выборы, да, и дальше э, что-то страшное. Вот конец сентября, кто-то конец октября, там, ну, даже не про зиму сейчас говорят, а вот прям вот, что вот буквально, понимаете, у нас сегодня с 14 число Слава Макши, то э, получается, что буквально сколько, 10 дней, там, меньше двух, две недели спокойной жизни – и все, я уже слышала разговоры о том, что отключат интернет и так далее. И я понимаю, что поездка у нас сейчас, причем мы собирались на Алтай несколько лет, в планах это было, но поток туда не приводил, не вел туда поток. Я вообще обратила внимание, что э, э, осеннее равноденствие э, очень такой, ну, судьбоносный поток. А еще 1 сентября это у нас по многим... Э, источником, да, какое-то время или долгое время, это было началом а, лета, то есть лето начиналось с сентября у нас, а не с декабря, вот, а, а, достаточно долго так было, если верить нашим историкам, вот, и а, через 21 день, да, вот у нас равноденствие, точка равновесия, когда солнце, вот если по Ерилу по его этапам, да, как этапы человека, то получается, что а, от э, зимнего солнцестояния до э, весеннего равноденствия – это момент, вот ну, как младенческий такой. Что это? Много энергии, большая скорость э, познания, взаимодействия. Вот это вот э, весна, пробуждение жизни, все цветет, все хочет жить, все там э, журчат ручьи и так далее. Да? Это вот очень много энергии, как у ребенка. Второй этап – вот этот выход такой в зрелость, то есть когда… Идет какой-то такой набор развития потенциала, который там где-то вот зачатки были заложены. А с марта по июнь, да, то есть с равноденствия до летнего солнцестояния, это вот выход в зенит. И летнее солнцестояние – это зенит. И дальше начинается движение к осени. Но это что? Это плоды. Да, то есть вот 21 сентября – это у нас уже практически все картошка в погребах, там зерно в элеваторах, там консервация, там в это да что-то насушено, что-то наварено, что-то значит что-то еще а, дособирается с полей, как поздняя капуста, например, но уже там в основном в целом а, такой конец жатвы, да, то есть это получение урожая, это такое изобилие, и вот вот эту точку изобилия она является какой-то интересной, переходный, и дальше идет этап зрелости, то есть к некому, вот когда человек правильно прожил, да, то он, его осень, она, ну, почему она достойна? У него есть ресурсы, у него есть потомки, у него есть а, близкие, а, он состоялся как человек. А, если говорить по возрастам, то где-то после, сейчас, дату точно не скажу, но после 60 начинается такой период, когда... Основная задача человека, то есть который ну хоть на какой-то нормальный уровень выжил, да, вышел, это а, такое, понимаете, во-первых, это уже наставничество идет, да, передача там знаний, опыта, поддержка, то есть человек, человек изобилен, ему уже ничего не надо. Вот я помню, как когда мне подарили там вазу 10 лет назад хрустальную, я ей радовался. Если мне сейчас ее подарят, я пожму плечами, потому что у меня там две есть, вот так вот хватает, они мне нафиг не нужны, я уже рада их дарить. Но есть люди, я помню свое состояние, когда я радовалась каждой ложке, каждой вилке, потому что этого не хватало. Да, это было, было, ну, к этому только стремилось. Сейчас это все есть, и нафиг это все нужно. Минималкой, оказывается, можно обходиться, да, большинство вещей не нужно. Но они в свое время дали то движение, которое, в котором было добро. Они дали тот рост, дали тот набор опыта, потенциала. Вот. И после 60 это по-хорошему путешествия по миру, вот высаживание, выращивание там, то есть вот на самом деле, получение кайфа от жизни. То есть, а, в чем кто, в, в, а, от чего кто получает удовольствие, в том этот кайф и происходит. А, так вот, а Алтай у нас получается в точке, да, вот этого переключения, вот сбор урожая, пик, и переход а, вот в эту зрелость, вот когда всего должно хватать. А в декабре очень интересно, потому что а, у нас поток идет духовный, духовных выборов, но он... Формирует материальную составляющую, то есть насколько комфортно материальный человек будет существовать, формируется в декабре, но поток духа, то есть а, запросы, касающиеся развития, служения, а, там познания, а результирующие, которые тоже закладывается в декабре, а, материальные. И я думаю, что не случайно именно эту точку, у нас все более так сакрализируются разные даты, ничего просто так не происходит. Вспомним только нападение, когда -то такую да, жесткую историю с ограничением возможности людей, которая была 22 июня, указы Собянина, одиозные и так далее, помните, наверное, еще. Так вот, Алтай, безусловно, огромное место силы. И э, рассказывать о нем э, можно очень много, и куча людей это делают. Я скажу главное, э, почему, я вот говорю, подвожу к тому, что почему именно сейчас, и что это такое э, за место. Конечно, я не была во всех местах силы Земли, я думаю, что вряд ли это одному человеку, возможно, сколько не живи. Э, но... А, что, чем, чем отличается? Значит, Ну, во-первых, я заметила, что вот, смотрите, есть Алатау, да, Залийский Алатау. Это а, Казахстан. Это горы, которые переходят в Гималае. И а, их тоже называют золотые горы. Вы удивитесь, но Алтай тоже называют золотыми горами, якобы там все это, значит, золотое. Но что меня поразило, что в 1922-м была организована... А, Айратская республика, то есть э, Алтайский край, э, есть Алтайский край, есть э, Горный Алтай. Э, да, Алтайский край и Горный Алтай или там Республика Алтай. Вот э, у нас два, два территориальных образования, э, где в корне есть Алтай. А, еще раз, официально это все к золоту относится. Но мы были в Зоолийском Алатау. И там есть еще другая терминология, что Алла-Тау, Тау, «тау» это горы, Алла-Алла это а, имя Бога, да, вы знаете, там вот мусульман, там это то, что называется Аллахом, то есть считается, что это горы Бога. И вот это название горы Бога, оно гораздо больше а, а, похоже на, отзывается, да, ну вот, чем а, вот это золото везде пихает, там золотое яблоко, золотые горы. Вот, по сути, это священные горы, и э, те места, в которых мы были, там рассказывали, да, почему там много курганов находят, и то же самое на Алтае, потому что у пред, э, горы священные, и у их подножья хоронили людей, которые не всех, а те, которые были уважаемы, которые вот прожили жизнь достойно, то есть какие-то вот хранители духа, там, какие-то родоначальники, там, и так далее, люди, которые чего-то достигли, а, вот, и... Э, вот эта Айратская республика, она меня поразила, да, я дальше начала читать, выяснила, что вообще-то там Айраты, это считается, что это такая монголоидная ветвь, и относит это к киргизам. И там, собственно, три, три основные сейчас есть национальности, это потомки вот этих Айратов киргизов который, ну, ближе всего, судя по всему, к коренным алтайцам, есть тюркский поток, который там а, тоже такой завоевательский, к, потомки этих тюрков тоже тюркоязычные а, прибывают на Алтае, ну и, собственно, русский поток. Потому что я прочитала, считается, что русские появились там позже всего, и что тогда не очень понятно, зачем они еще присоединялись к Российской империи совершенно добровольно, вот, но это отдельная тема. Что я хочу сказать? Вот Меня потрясло название «Ойратская республика». Почему? Потому что, может быть, кто-то в курсе, есть в частности такая практика, называется «Деды», и там а, некая медитация, которая запускает взаимодействие с землей, идет прокачка тела, там очень интересная практика. Так вот, в ней есть звуковая медитация, и а, есть пять, пять уровней восхождения, прохождения вот этого восхождения состояния, взаимодействия с Землей. И а, активация этого взаимодействия идет через некий а, кодовый звуковой проговор. Так вот, а, первый а, звуковой проговор, да, который есть, это называется обняться с обняться с Землей, то есть почувствовать Землю, а, ощутить контакт с ней. Активация его идет через проговор ой-ра. А, Ра, мы все знаем, что такое, да? Ой – это обращение, это вот, это такая сильная вибрация. Ну, сами попробуйте ой, да? Ой – это сильное такое, оно включает энергию. Вот ой – Радская республика. И простите меня, пожалуйста, уважаемые там киргизы, айраты и так далее, но мне это уходит к, к нашим традициям там, где... Ой, это, ой, это приветствие солнца, это солнечное, да, это световая, это люди, которые поклонялись солнцу, взаимодействовали с солнцем. Вы знаете, есть лунный культ, солнечный культ, очень много чего происходит именно а, в борьбе этих школ, этих культов. А, вот, не буду развивать эту тему, значит, возвращаемся к Алтаю. Алтай – место сил, ну, очевидно, банальная вещь, да, все понятно. А, гора Белуха. А, очень интересно, значит, там есть э, э, алтайское название, э, которое переводится как «три вершины». Юридически, на самом деле, вершины две. А, между ними, а, а, между ними за... А, есть такая пологая штука. Может быть, там была третья вершина. Я вот не очень поняла, потому что даже вот пишут «две вершины, три вершины». То есть название типа «три вершины», а по факту «две вершины». Третья куда-то делась. Ну, люди, которые немножко там с землей знакомились, да, знают, сколько уничтожено мест, вершин. Я сама была в Казахстане, в месте, где просто взорванная пирамида была. Причем меня там привел местный хранитель, огромные блоки вот так вот раскиданные, между ними трудно проходить. Он меня туда привел и говорит, что это? Ну, он меня там обучал, тренировал. Я такая смотрю на все на это. И вдруг, тоже очень интересно, правильно заданный вопрос в правильном месте, да, и вдруг я понимаю, что вот это все могло таким образом лечь только в результате взрыва. Я говорю, взорванная пирамида. Он говорит, молодец. Но если бы он не задал, не задал вопрос, я просто видела а, огромные блоки каменные, а, некоторые кубические какие-то, да, как вот, а, но они там не потекшие. Вот есть места, где оплавленные камни, они как пластилин такой подтекший, -по а, это вот сейчас, например, мы в Монре побыли, да, это под Выборгом парк. Вот там конкретно, там следы оплавления, там все отекло, структуры, которые были. Там видны огромные блоки, ну, типа там кирпич только гигантских размеров, да. А, а там это все прям острые края, это все разбросано. То есть это взорванная структура. И сколько таких, мы не знаем, когда это взорвали. Судя по камням, это ну как бы не начало советской власти, если не раньше. А, вот. Значит, да, поэтому ойратская, не алтайская, а то есть славящее солнце. И это, это, это однозначно относится к местам, где очень много выходов силы. Выходов силы, ну, знаете, наверняка это в книжках в фэнтези написано, вообще на самом деле это все так и происходит. Люди, которые обладают какой-то силой, не просто обладают силой, а как правило, ну то есть это либо интуитивно, но сейчас все чаще те, которые обучаются, развиваются чему-то, да, там какой-то там, не знаю, медитируют, шаманят, там целительством занимаются, ясновидением занимаются, там вот какими-то такими вещами, духоискательством, да, они поселяются в местах силы. вот по-другому просто никак, ну просто никак. А, вот, соответственно, а, а, что такое место силы, где большие выходы энергии Земли? А, желательно перекресток. На перекрестке, то есть что это? Это а, разные энергии, которые выходят в одном месте, в таком точке, в одной точке. Так бывает, так бывает, да? Это, это самые шоколадные места, и, как правило, это все-таки редко это, ну, то есть, либо это, например, как э, плато Патарана, э, мало того, что это физически труднодоступная вещь, да, так она еще и охраняется, как вот эта история с гибелью Зинина, да, там, ну, э, это все закрыто, там надо, в общем, иметь определенные возможности для того, чтобы туда пустили. Люди, конечно, там путешествуют, но это, опять же, достаточно ограниченная штука, и вопрос, везде ли можно попасть. Это одна история. Другая история, Алтай, есть там тоже места, которые перекрыты для людей, но все-таки в основном туда можно добраться, поэтому а, это такое популярное место, это так как и Байкал, Альхон, Байкал это гигантский выход силы, ну, про Байкал мы в этот раз не будем, а, в другой раз, значит, там много выходов сил. Много выходов энергии. Даже если бы хрен с ним предположить, что то золотые горы. Золото – это это металл солнца. Опять здравствуй, Ерила, То есть э, по, какие-то портальные, магические, энергетические выходы на Алтае. Э, очень концентрировано. Вот я помню первое посещение. что э, Основное впечатление, которое я оттуда от, увезла, это на небольшой территории, количество скоплений разных энергий, ну, вот если даже возьмем под пантеон богов, да, у каждого есть своя энергия, свой поток. И, как правило, вот тут вот один какой-то поток, вот храм, нормальный храм, он проводит и, и а, держит поток какого-то одного бога, одной силы. Это ничего не изменилось, смотрите, православие. Богородческий храм бывает, да, бывает там преображение Господне а, и так далее, храм посвящен чему-то... Храм Святой Троицы, например, да? Это тоже конкретный поток, хотя вот он считается там <свят> тройным, но это единый поток. А, э, не бывает Святой Троицы и Богородицы, или-или. И купола посвящаются и золотятся, исходя из того, кому посвящен данный храм. Ничего не меняется, меняется только антураж. К чему я все это веду? К тому, что на Алтае сконцентрированы пожалуй, все или большинство божественных потоков, например, мне известных и, предполагаю, и неизвестных мне. Так вот, такое сокровище, такой выплеск энергии просто так, конечно, не валяется, его используют. Кто может использовать эту силу и кто может целенаправленно селиться на Алтае, Вот, с точки зрения магии? Понятно, что те, которые добрались до какого-то Такого уровня, чтобы им нужны были эти силовые энергетические линии Земли. Вот. Маги, как известно, бывают черные и белые, то есть те, которые а, выбирают либо сторону созидания, либо сторону разрушения. И те другие присутствуют на Алтае, поэтому с одной стороны, конечно, место благодатнейшее, с другой стороны, а, оно для кого-то может быть и опасным. Откуда может... Братца – опасность Алтая. Ну, смотрите. Во-первых, напоминаю, что вот эта система затваривания, которая в том числе идет а, через мумие, практически все мумие, продаваемое у нас а, на территории России, называется алтайским и производится всего-навсего в одной единственной деревне а, а, Алтая. В таких объемах, конечно, ни птички не накакивают, а, ни что-то другое там а, и, и не, не вытекает. Это технология приготовления некоего... Вещества, которое, задача которого а, – менять э, генетику человека, фактически гибридизировать человека. А, и то, что сейчас происходит с, как это называют, витаминки, да, или как их… Вот, это потому что это недостаточно не эффективно вся история оказалась, слишком долго и, и, и муторно. А, вот, а, так вот… Э, это только... Потом вспоминаем про то, что есть целые поселки, охраняемые поселки, в которых хозяев нет, потому что хозяева являются какие-то иностранные товарищи. И есть версия, предположения, что все эти поселки построены на случай катастрофы. То есть а, власть, держащая... Начало эфира, привет, да? Власть, держащая, уже давно а, готовится к некой катастрофе. По... Были построены подземные бункеры города а, во всех местах, где, по их прогнозам, Будет благоприятно, вот, и где можно будет все это переждать максимально комфортно. На поверхности такие территории тоже есть. Привет пустым городам Китая, пустым городам Ирана. И вот здравствуйте пустые поселки Алтайского края. Шаманы там встречаются, ну, не на каждом углу, но, в общем, достаточно много. И шаманы тоже служат разным силам и имеют разные выборы. Так же, как и духи тоже бывают очень разные, даже если это духи предков или какие-то родовые духи. К а кому может быть опасна вся эта история? Человеку с живой божественной душой, обладающей больше среднего энергопотенциалом, но который еще не разбирается в этих вещах, который приехал природа, природу, он, а, природа, красиво. А, и, ну, в общем, будь я на месте этих гавриков, я бы просто селилась где-нибудь в каких-то самых а, туристических, а, а, привлекательных местах, и просто бы у меня там человеческой энергии просто было бы завались, я просто питалась ими, причем еще бы выбирала, понимаете, пирожные тортики или салатики, потому что а, на выбор, а, и а, понятно, что точно, меня, когда я сегодня готовилась к эфиру, мне прям пришел образ, что человек, кроме а, мест природы, мест силы, может там встретить, ну, например, своего наставника или кого-то, кто просто, знаете, люди в служении находятся, вот приходит, вот человек, приводит человек, человек понимает, что вот привели, и ему надо вот это сказать, вот, вот это сказать, и ему это говорят, и это может измениться, это может открыть путь человеку, его собственный путь. Это если ему повезло, если его там ангелы-хранители, пришло время и так далее, он пришел вовремя, в нужном состоянии, он встретился с человеком, который ему открыл эту дверь, и тут как бы, да, это, ну, он исполнил волю высших сил, просто послужил для него этим проводником. Но может человек напороться и на прямо обратную историю, когда те, которые служат злу, скажем так, да, они могут изрочить такого человека путем изъятия потенциала огромного. И это э, может быть, ну, на разных очень вещах, не все из них понятны современному э, событийному человеку. Вот. Э, то, э, и здесь очень важно развлечение. А с развлечением у человека, пока он там до определенного уровня э, э, не добрался, проблемы, они не потому, что человек дурак, Потому что нет опыта, потому что отсутствует критерии развлечения. Потому что я вам напоминаю, что хищники мимикрируют под нехищников. Они просто, просто, не знаю, елеем благодатью и, значит, каким-то человеколюбием. Просто обмазаны все сверху донизу и остальных тоже будут обмазывать этим. А светлые, как правило, они отличаются тем, что они себя, ну, они ныкаются, они ныкаются и они могут выглядеть, ну, они могут посылать нафиг не отвечать на вопросы, там, и так далее, потому что, ну, потому что они, ну, это, это их форма защиты, потому что, ну, нету добра в том, чтобы не посвященному или не готовому человеку что-то отвечать или куда-то вести и, и, ну, и другие могут быть а, мотивы, да, но такие люди могут выглядеть так. А, это вот большая безумная иллюзия, что святой человек, он такой всегда благостный, говорит тихим голосом, слегка подсвечивается там, и вот может быть еще там в какой-нибудь платочке или в чем-то будет. Это вообще не факт, вообще все может быть прямо наоборот. То есть как угодно это может выглядеть, просто как угодно. А, я не забуду никогда... А, как мы в Самарканде очень голодные приехали, на, пришли на базар там центральный, а, накуп, покупали, ну что там, помидоров купили, поесть. Нам, мы голодные были, кроме того, что мы там покупали впрок, мы просто покупали что-то поесть. И я помню дедушку какого-то дыхканина, у которого что-то мы покупали, то ли помидоры, то ли огурцы. Вы понимаете, абсолютно состояние святости. И видно, что у него там не очень много денег, что он живет трудом, но при этом энергия и глаза его – это что-то потрясающее. То есть вот за что я люблю Узбекистан, что там мастера, помните э, дозоры да, Бекмамбетова, когда он там показывал этого дедушку, который там где-то сидел под, под, под мечетью, или где-то он такой-такой, значит, практически, практически нищий. Вот, и на Алтае тоже а, похожим образом можно встретить, как можно встретить мастера. Другой вопрос, сможете ли вы это различить. Но это добавляет это добавля, это такой антураж местности, а, добавляющий, наверное, кайфа от посещения этого места. А, но при этом, да, ухо востро и, и приглядывать я бы очень рекомендовала. Ну, это и тренирует очень хорошо, потому что, ну, начиная с определенного момента, понимаете, никакие учебники, книжки, к сожалению, не работают, только практика, только когда вы, а, я помню свою встречу лоб в лоб с представителем, ну, не знаю, как вот, зло, это не совсем, не, не, ну, человек, сделавший противоположный выбор, душа которого сделала противоположный выбор, да, то есть, а, ну, я бы, знаете, вот от добра и зла, черного-белого, вот, Наверное, эволюция инволюции путь выбравшего. вот Может быть, это чуть-чуть больше а, объясняет разницу в выборах. Человек сделал противоположный выбор, но а, там на определенное время а, она была мои, моим партнером там, по, по работе. Вот. И а, я помню свой шок, когда я осознала факт, что это просто человек противоположный по сути. А, она в эту жизнь уже пришла такой, и никакие разговоры, ничего а, не изменят ситуацию, потому что я была уверена, что человек просто, ну, он что-то не то делает, потому что, ну, забыл, его там, не знаю, там, обиделся и забыл простить, там, забыл, какой он есть, там, начал, там, я не знаю, уничтожать всех, там, да, или быть злым. А если он вспомнит, просто почувствует свою суть, это все отвалится, есть такие притчи замечательные, как встретились под одним деревом в пустыне а, святой и, бань, и преступник, который просто убил очень много, ограбил огромное количество людей, которым там вообще пробы ставить некуда, абсолютно жестокий человек. Они переночевали в одном месте, и а, ангелы а, решили над ними пошутить, и они святого во сне послали святому сон, что он в аду, а вот этому бандиту послали сон, что он в раю. И они развлекались посмотреть, как отреагируют эти люди. Святой, проснувшись, стал еще более святым. Он не воспринял как оскорбление или унижение, а он пережил опыт нахождения в аду и еще больше утвердился в своем выборе, в своей вере. А преступник осознал, что ему может он может быть прощен, что все, что он сделал, у него все равно есть шанс, что можно там покаяться. Он раскаялся, и он стал святым. И он был очень известным, сильным святым, потому что его вера основывалась на совершенно сознательном выборе человека, имеющего опыт разрушения. Вот это вот мое внутреннее базовое убеждение было всегда. И вдруг я встречаюсь с человеком, которому я ничего не смогу доказать, я, ну, вот, вот хоть его залюби, хоть там, я не знаю, там, ангельским светом залей, хоть что, хоть весь мир к ногам, неважно, другой выбор души, другая природа, другая суть. Это очень сложно понять человеку с, вот, с нормальной психикой, очень сложно, поверьте мне. Но когда я, ну, то есть у меня вот эти вот 10 дней в одной комнате, мы там ночевали в гостинице в одном номере, и вот вместе работали. И я прям деваться некуда, я ее изучала, она меня изучала. И внешне человека никак вы не отличите. Но когда появляется опыт, вы, вероятность развлечения человека вот с противоположным выбором или существа с противоположным выбором. Если уж мы говорим о существах, там тоже разные товарищи очень бывают. Вот. А, станов, тогда уже вы можете идти там ну, куда угодно. Хоть как этот святой ват, а, это ничего не меняет. Это только еще больше раскрывает поток. И это одна из основных вещей, почему многие едут жить на Алтай, почему вот эти вот хищники рассчитывают на Алтай в виде своей такой, как бы, я так понимаю, что там основной план, что когда типа цивилизация кирдыкнется, и все кирдыкнется, останутся некие оазисы. Что это за оазисы? Да, Во-первых, где минимальные физические повреждения территории, во-вторых, а, это где есть а, энергии, есть выходы силы. И вот Алтай является одним из этих мест. Не единственным, но одним из. А Еще раз повторю. Мой выбор, моя воля на то, чтобы а, мир сохранился на всей Земле. И чтобы вот, а, история про то, что а, кристалл Земли, он а, не, не просто возрождается, да, он разворачивается. И, и это плавно мы наблюдаем уже на протяжении там, порядка десяти лет и участвуем в процессе развертки кристалла Земли, и в добрый час это все произойдет, нет смысла Земле устраивать катастрофы, там что-то перетрясать, поверьте мне, наша реальность гораздо подвижнее и, и красивее и тоньше, чем это принято считать. Поэтому просто еще раз говорю, Алтай, ой, республика, поток связи с Солнцем, места, вы помните, да, что гора Белуха, там экспедиция Николая Рериха, это он искал там Шамбалу, есть фотографии, где на горе Белухи фотография этого НЛО, там, конечно, большая сила есть и чувствуется, для этого можно идти на Белуху, можно на нее не идти, потому что э, поле очень большое, природа, энергия очень живая. Возможно, э, Алтай каким-то образом был сохранен в предыдущей катастрофе, и там сохранился вот этот кусок предыдущей. ну То есть не, не было деформации энергии, материи, э, вот в 200-летний летний назад э, произошедшей катастрофе. Возможно, в этом дело я пока здесь не, не готова, уверенно утверждать, вот, наверное, главное, ради чего я сегодня привела эфир, я сказала, потому что про то, какие потрясающие места есть на Алтае, лучше приехать и убедиться лично, для этого есть огромное количество блоков и видео, а ключевое, что я хотела донести, о том, что это поток солнца, выход энергии Земли, контактирующий, связанный а, с Ерильским солнечным потоком, что а, в этом месте присутствуют представители как зла, так и добра. И а, если у человека есть потенциал, будьте аккуратнее, потому что эта дорога, эта поездка может вам очень сильно открыть путь. но это, Я видела таких людей, я не говорю гипотетически, я знаю, о чем я говорю. А, можно попасться случайно, под, что называется, под нож, под изъятие энергопотенциала, очень серьезная которая может помешать пройти свой путь даже не обязательно там в духовном плане, ну и в личном, например. Потому что, понимаете, пока человек себя не знает, его очень легко обмануть. И на Алтае, вот эта вот фраза, которая вот сейчас у меня звучит, да, не, не всегда все является тем, чем кажется. Это не про то, что Алтай не прекрасен. Это про то, что кроме прекрасности природы и энергии Алтая, там есть еще очень много всего. И а, я просто не хочу сейчас а, загружать подробностями, которые, ну, в том числе, малоприятны для слуха и для глаза, но а, деструктивные силы достаточно сильно представлены на Алтае. Поэтому, когда будете ехать, не забудьте а, простроить поток намерения о том, что вы... Едете на землю солнца, вы имеете, ну, определенный выбор, соответственно, автоматически определен... защита тех сил солнечных, светлых, которые там представлены, чтобы вас провело по тому пути, который для вас есть, добро, который приведет вас к открытию ваших возможностей, к соединению, наполнению себя истинного, к пробуждению души и духа, да, и как бы ускорение там можно развития и эволюции, это там все тоже, безусловно, есть. Просто еще раз повторю, пока человек еще не чувствует себя, он ищет вот это вот там погадайте, а что-то, какой-нибудь талисман сила, еще что-то, и вот тут вот уже просто хотя бы простроить этот поток для того, чтобы лишнее, чтобы к вам не могли приблизиться темные, Потому что увидели бы, что не только у вас есть энергопотенциал, но и защита у вас тоже уже стоит. Пусть ломают голову, откуда взялась. А мы с вами будем знать, что вы просто выразили намерение. И перед поездкой на Алтай не просто вот так, открыв варежку, поехали по красивым местам природы, а еще и заявились о силе и намерении. А с вами была Людмила Осипова. Быть добру и, скажем определенным товарищам, не дождетесь. Всего доброго, пока-пока.